Итак, запускаем. Вот это да, это что, микроскоп? Я могу, короче, на shift и на control ä, приближать, уменьшать, на control приближать, почему-то, на shift уменьшать. Ну, я пришел не переделывать, какая разница. FPS, сколько времени с предыдущего кадра прошло, сколько всего объектов здесь показывается. Это область, в которой могут существовать объекты, я ее подсветил. Вот, создал круг, который... <къем> который э -э ну, в пределах которого и могут существовать объекты, и сделал его другой э -э другого цвета. Вот, и все как бы. Если за пределы круга выйдет вот этот вот объект, допустим, ну любой, то... Э -э свойствах объекта вот класса планета э, есть такая вот строчечка, я вот эту переменную получается делаю равной нулю и потом э, в остальной части кода э, я буду считать всякие значения там ускорения скорости выводить на экран э, вот эту вот э, на экран вот эти кружки я буду только в случае, когда эта переменная равна одному. То есть, когда он вылетел, она приравнивается нулю, и все как бы. Вот. Тут я специально писал подписи, вот для тебя, чтобы ты тут смотрел. Могу размер окна уменьшить, увеличить, ничего не поменяется. Я это тоже прописывал. Ну, надеюсь, что ничего не поменяется. Сейчас... Так. О, ну. хорошо. А, replaced... а ага. Во. э -э -э, вот так вот, наверное, надо сделать. Чтобы ну короче, э -э, есть э, переменная зум, да. Есть Step зум. Step Zoom это насколько мы, получается, умножаем э, каждый раз. Ну, когда нажата одна из клавиш, Ctrl или Shift, я умножаю Zoom на э, 1 минус вот этот вот Step Zoom. Где он? Минус Step Zoom или плюс Step зум, если хочу увеличить зум. Э, так, где это? Во. Вот, вот эта часть кода за это отвечает. Дальше, вот здесь вот я все вывожу на экран. А, кстати, есть вот одна штучка, которая очень прикольная такая. Рисовать хвосты за телами. Вот. Это было переменная сейчас она равна нулю, то есть вот так вот сейчас все показываю еще раз. Ну, сейчас я увеличу. 900... 900. Вот. Ну типа обычные кружки. Вот существуют звезды, в том числе и это. Это просто <coughs> первый объект. Я центрирую камеру э, вокруг него, то есть он также двигается, как бы, от, ну, в системе координат, да, в свои. Ну, в общей, то есть системе координат он движется. Вот, и все вокруг него тоже двигаются. Ну, в принципе, вокруг этой системы координат, ну не вокруг, а просто в системе координат. Каждое тело рассматривает каждое тело, которое э, вот в этой зоне, да, э, которое живо, так скажем. И для него вычисляет ускорение, Потом э, вычисляет ускорение следующего тела. Вот, э, векторную сумму производит этих ускорений. Потом еще ускорение вычислила. Опять векторную сумму всего вот этого записывает. И так вот для каждого кадра. Получается, чем больше тел, тем... Э, я вообще про хвосты тут говорил, ну ладно. Чем больше тел, а тела я могу увеличивать вот здесь. То есть сейчас 100 было. Сейчас будет 1000. 1000 это уже ну, многовато очень. Вот, FPS 0. Здорово, да? 2, 3. Ну, нормально. Вот, улетел, удалился. Еще улетел там. Ой. Что-то оно прям начинает, начинает. Я приближу сегодня. Но ну, просто дело в том, что приближение, оно связано с количеством FPS, То есть, чем Меньше количество FPS, тем меньше оно будет приближаться. Хотя я сейчас Ctrl зажал. Допустим. Вот. Сейчас Shift зажал. Вот. Это при маленьком количестве FPS. Мне просто лень было прописывать, чтобы с каким-то шагом оно спрашивало, а нажат ли у меня Ctrl или нет. Или Shift там, неважно. Вот. Но это при тысяче объектов. То есть для каждого объекта получается производится как максимум 999 а, итераций по тому, чтобы узнать а, значение ускорения. Ну, которое рассчитывается по формуле известной. Вот. Это, если что... Короче, <laughs> я объясняю. А, я решил звездам присваивать массу примерно равную, ну, в, примерно, то есть, э, в два раза меньше или в два раза больше, ну, где-то так, относительно массы реальной Солнца, вот. Здесь примерно, ну, в два, там, ну, ну, ладно, тут не, не в два, но примерно в, вот, вот здесь присваиваются э, массы примерно Земли, то есть, э, если э, мы идем по циклу, да, от нуля до, до количества планет, вот, и здесь они создаются, эти планеты. А вот эта переменная обозначает количество звезд, ее можно здесь вот посмотреть, 5 звезд, могу одну создать. Вот, будет по центру в данном случае. Вот. Сейчас посмотрим. Ну, не тысячу надо сделать хотя бы, а сто. Тут играться очень долго можно. Вот. Чтобы меньше локала. Она всегда будет первая... <coughs> Центральная звезда будет красная. И что если ноль? И вот такое не всегда. Просматриваем. Ну создастся по-любому. Угу. Только... Только радиус для нее, видимо... Ну да, у нее масса звезды, это видно. Только, только радиус у нее будет по закону тому, э, по которому я вычисляю радиус э, ну, вот этой окружности, э, которую я рисую, для планет. То есть можно было сюда тоже записать. Ну ладно, я здесь поставлю один, чтобы было все наглядно. Так вот. Соответственно, здесь примерно солнце генерируется по массе, вот, а скорости просто рандомные, какие-то значения приближенные к тому, чтобы, допустим, некоторые тела на орбиту выходили, там некоторые улетали, некоторые вообще притягивались очень близко, вот, а здесь примерно масса земли генерируется, здесь примерно вообще не рассчитывал, какая масса, вот, Почему здесь так мало нулей? То есть, здесь масса в килограммах вообще должна быть, да? Но почему здесь так мало нулей, если это масса Солнца? То есть, там 30 нулей, что ли, должно быть. 7 умножить на 30 нулей. Ну, на 10 в 30 степени. А все дело в том, что... Ну, переполняется, очевидно, тип дабл. И я решила, почему, если у нас есть вот такая вот константа. Ну, вообще, для чего нам масса нужна? Чтобы вычислять э, ускорение, да? Вот здесь вот. Э, мы рассматриваем какую-то планету, да? И э, первую планету. И рассматриваем вторую планету. Для первой планеты, относительно второй планеты, мы рассчитываем вот по этой формуле ускорение. Ну, вот это убрать можно. Соответственно... Если мне даны вот, вот таким образом две планеты, то я могу прямо отсюда вычислить тут и положение планеты, э, вычислить также расстояние между ними, нужное для формулы. Тут оно сразу в квадрате. Я, кстати, написал специально для этого формулу, которая не, не пов делает, типа, а я на могу написать кв, и в скобках просто число, которое нужно возвести в квадрат, чтобы оно было... Э... А, ну дабл выведет. Какой смысл? Что-то я не подумал. Ладно. Как я это делал? Зачем я это сделал? Ну ладно, короче. Ну так, для удобства, видимо. Чтобы не писать по там, число, потом запятая два... Все равно так легче. То есть, вот эта вот часть возведется, а не... Т стой! Ну, короче, где это лучше показать? Вот эта часть возведется в квадрат, то есть, КВ, скобка, скобка. Эта часть возведется в квадрат. Вот это 0,01 нужно для того, чтобы э, мы не делили на 0, потому что r равно, если э, объект, допустим, два объекта друг в друге, как бы, то мы, получается, разделим на 0 здесь. Ой, вот здесь разделим на 0. Э, так что я умножил на какое-то число, модуль умножил на какое-то число, то есть 100% положительно. Э, вот это число, <coughs> это просто к тому, чтобы... Э, чтобы увеличить искусственно расстояние между вот этими объектами, да, то есть как бы расстояние между ними одни, допустим, одна клетка, да, условная. Но на самом деле я буду рассчитывать, применять к ним ускорение, которое рассчитано как будто бы расстояние между ними другое, то есть во, во много раз больше, как и в реальной Солнечной системе, допустим. Я же не буду создавать э, э, эту координатную, э, ну, координатную плоскость с э, вот такими вот э, показателями, да, то есть там есть, э, есть точка 0,0, а есть точка вот такая, да, ну, как-то странно будет. Да и вообще я там за тип инт выйду, и не нужно оно. А тут расстояние между двумя находится и вот умножается. Ну и прибавляется, соответственно, я уже рассказал почему. Для чего вот это нужно? Я посчитал, что М2 мы используем, ну то есть массу, мы вообще используем только для того, чтобы рассчитать по вот таким вот формулам, а, вообще, какого размера мы должны рисовать сферу, чтобы было наглядно. Да? То есть я до этого упростил все это дело и для звезд рисовал сферу радиусом 30 для планет обычных каким-то еще размером поменьше, здесь еще поменьше вот, а решил я для большей визуализации как-то прикрутить массу объекта в радиус, то есть, чтобы радиус зависел хоть как-то вот масса объекта вот, я тут делю что-то умножаю, короче вот. Но для всех по-разному, потому что если я по одному закону буду э, вычислять радиус, то звезда будет просто либо огромной, либо ну, какого-то размера короче, будет звезда. Да? Планету мы вообще не увидим, а астероид уж тем более. Вот. Так что звезда явно уменьшена там, раз, ну, ну, во много короче, раз, чем планета. А планета уменьшена во много раз, нежели чем астероид. Визуально. Ну, а так их хотя бы видно. Все. И примерно они передают суть, короче. Что меньше, что больше. Ну, ладно, неважно. Значит, здесь вот это вот их зачем он нужен? Это если прям очень близко они расположены... Вообще, кстати, можно было не приплюсовывать вот здесь, потому что я проверяю, если R2 меньше 10. Ну, ладно. Если они просто очень близко друг к другу, то получается, получается это число может же быть и 0,001, да. Тогда мы здесь разделим, и получится какая-то вообще очень большая цифра. Получается, мы ускорение применим на этот объект. и выйдет то что, э, то, что скорость мы потом рассчитаем относительно этого ускорения, да и объект вообще улетит куда-то. То есть э, в реальности же такого нет. Ну, вообще в реальности и коллизии присутствует, Но ладно, это не важно. То есть если объект пройдет через центр какой-то звезды, допустим, и вот в этом центре производится вычисление, и тут G просто зашкаливает, то есть тут э, это то же самое, как умножить на примерно вот такое число, да. И тут вообще какое-то космическое число, и оно прям, не знаю, применится ускорение. Ускорение, конечно, будет, э, ну это ускорение, это же не просто скорость. Но этого ускорения все равно будет достаточно, чтобы приобрелась скорость, которая такая, оп, и на следующем шаге он уже вот здесь, ускорение э, Ускорение уже э, не сможет его остановить так, то есть как в реальности было бы. То есть он вот здесь вычислился бы по ускорение, потом через какой-то шаг еще вычислилось, и оно как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть его бы тянуло близко к звезде, а тут оно вычислилось и как бы уже не сможет притянуть обратно, и такой оп, и улетело. С огромной скоростью я могу вот потом выключить этот параметр. Ну, в общем, если расстояние между ними меньше 10 в квадрате, то, ну, то есть это, если в реальной жизни, то расстояние между звездой, между центрами звезд, допустим, или центром звезды и планеты, 10 метров. Ну, типа, очевидно, что это как-то странно вычислять было бы. Вот, Если такое происходит, то вектор... Вектор ускорения я просто равняю, ну, он нулевой, короче, становится, то есть ускорения не будет. Ну и действительно, зачем это вычислять? То есть не то, чтобы объект остановится или у него прямолинейное движение будет в этом моменте, а эта же формула применяется только для конкретно э, рассматриваемого первого объекта и второго, то есть... Только для конкретного рассмотренного случая первого объекта и второго будет ускорение 0.0. А мы же ведь рассматриваем первый объект, то есть где это все вычисляется. Мы же рассматриваем первый объект, вот здесь всю эту функцию. Мы возвращаемся вот в ту, вот, mass, mass g а, здесь же все это вычисляется, берется объект, да, и для него все оставшиеся вычисляются. И потом уже в сумму векторов а, чего? Ускорение. Это все кидается, то есть просто нулевой вектор приплюсовывается к остальным векторам, они уже какое-то значение -то будут иметь 100%. Ну ладно. А, вообще я хотел тут поиграться, да, и вообще я говорил про хвостики, вот про эти... Ну ладно, давай уже сделаем хвостик. Сколько уже можно. Вот такое произойдет. Но на самом деле хвостики... На самом деле хвостики это не предыдущие какие-то положения вот этого вот тела, допустим, как можно было бы логично предположить. А это просто... Вектор скорости, то есть тело летит вот в эту, ну, вот на этом будем рассматривать, тело летит вот в эту сторону, да, и я просто минусую его вектор, и э, вектор скорости это же, это фактически, на это фактически то, насколько переместится объект за один кадр, то есть это расстояние, в принципе, очень маленькое, да, и... Мне его приходится умножать, чтобы хоть можно было рассмотреть это, правильно? Вот, и умножать приходится на достаточно большое число. То есть, вот, вот такое. Но еще умножить на зум, это сделано для того, чтобы, допустим, при уменьшении я же ведь вижу этот отрезок меньше. Ну, то есть, вот этот вот э, хвостик, это отрезок. Я же вижу его меньше, Правильно. Правильно. И, соответственно, я также сделал с <coughs> радиусами всякими вот такими... О, кстати, на орбиту вышло. Неплохо. Я же так делаю с радиусами, ничего себе полетел. С радиусами, со всякими, с расстояниями и со всем прочим. И, соответственно, где-то надо умножать на зум, где-то не надо. Это так я чисто опытным путем, так сказать, вычислил. Вот. Здесь рисуются хвосты. То есть, если draw lines а, это правда, true, вот, как, как и здесь я поставил, то тогда мы вообще а, рисуем какие-то хвосты, то есть вычисляем там, все делаем, а, создаем... Я не знаю, если честно, как это работает. Но, видимо, мы создаем массив точек. <coughs> массив точек. И вот э, делаем. Получается... Э, вообще, если было бы... Получается побольше точек, то я бы сделал форум. Но так как здесь две точки, то я могу просто задать позицию. Первого, первые точки задать позицию второй. Вот такую вот. И потом задать цвет первой точки, цвет второй. Вот. Если я задаю разные цвета двух точек, то между ними как бы создается градиент. Вот. То, что можно было и видеть. То есть, близко к объекту создается цвет какой-то серый такой. То есть, это 100-100-100. Вот такой цвет. А уже... Ну, ближе к концу э, отрезка цвет плавно переходит в 12, 9, 12. Этот цвет просто я выбрал, потому что такой цвет вот у сферы, которая показывает э, предел, где могут вообще как-то вычисляться все объекты. Вот. То есть, вот этот вот цвет это 12-9.12. Я не знаю. но ну, просто хотелось какой-то темный цвет выбрать. И примерно схожий с космосом. Ну, наверное, схожий, я не знаю. Вот. Дальше что? Ну, тут чисто в консоль все выводится. А дальше что? Тут, кстати, я пробелы ввожу. Нормально, да? Очищаю. А, ну так вот. Поиграемся получается, задам скорость, то есть, ну тут все прописано на самом деле, во, все улетело, супер, тут показывается то сколько э, живых планет, ну я по-моему говорил, вот эта вот комета, еще вот эта комета и в принципе все. Но это потому, что большая скорость я задал. Но вообще это не скорость, а коэффициент шага симуляции. Я так это обозвал, да? То есть мы вычисляем скорость. А, ну, кстати, где мы вычисляем скорость? А, так, сейчас. А, вот здесь вот. Да, вот здесь вот мы вычисляем и... и а, а, или не здесь вообще? Что это такое? Сейчас найду. Вот здесь вот мы вычисляем, видимо, ускорение. Дальше здесь мы из ускорения, из вектора ускорения, то есть ускорение это не просто какое-то число, а вектор. То есть э и одно число, и другое, и по x, и по y. Я специально для этого класс свой создал. То есть вот где он. Ну и методы, то есть умножение вектора на константу, прописал, возвращает вектор. И сумму двух векторов. И вычисление, ускорения тоже возвращает вектор, соответственно. Вот класс вектора, то есть просто x, y могу считать, ой, вернуть, то есть x, вернуть y из объекта. Могу присвоить отдельно x, отдельно y, а могу сразу два присвоить, очень удобно. Вот, прописывал все это. Значит, что тут? Так, это еще не окне мы. Здесь, кстати, я прописал. Так, кусками объясняю, да, нормально. Здесь я... Можно, то есть, окно закрыть на просто на крестик. Кстати, можно вот здесь, допустим, закрыть. То же самое, абсолютно. А можно э, закрыть Escape плюс э, левый Alt. Тоже достаточно удобно, потому что я в фуллскрине был, а тут же э, крестика не бывает в фуллскрине. И я как бы думаю, надо какую-то клавишу, на какую-то клавишу надо э, производить закрытие окна и всего всей программы. Вот, думаю, ну, можно и сочетание клавиш бахнуть думаю. Левый, левый Alt и... Э, Escape будут нормальным. нормальными сочетаниями. В общем, что происходит? Если объект жив, то мы э, вычисляем для него скорость относительно уже посчитанного вектора ускорения для него, которое записывается в сам объект. Вот. И скорость в нем сидит в объекте. Вот. А, вообще масса. Радиус э, сферы, которая рисуется, вообще на самом деле не сильно привязана к вычислениям всякой, ну, планеты, да, но как бы здесь лежит радиус. Можно, кстати, было еще и цвет привязать к каждой планете отдельной. Здесь, в общем, вектор позиции. Почему вектор? Хотя это вроде число, должно быть просто два числа. А я подумал, а почему бы их, ну, если это два числа, зачем прописывать еще один объект, который имеет, в принципе, точно такой, же, точно такой же смысл, как и вектор скорости, допустим. Вектор скорости и вектор ускорения то же самое. В принципе, почему бы нет. Ну, соответственно, скорость, ускорение. И вот эта переменная, которая отвечает за то, живет объект или нет. Так. Значит, что тут происходит? Это мы уже их выводим, по-моему. А, вот, вот здесь вот получается, я умножаю ускорение на скорость, а скорость это вот по такому закону. Я, ой, на время, на время. А, вот такое время, то есть между кадрами в секундах происходило между двумя, между текущим и предыдущим и, соответственно, ну вот через функцию свою, которую я написал, умножение вектора на константу. И все это записывается в сумму, то есть здесь вот лежит текущая как, как бы дельта v, да, вот здесь текущая дельта v, а это предыдущая, то есть которая в объекте уже, и дельта v, соответственно, что с ними нужно сделать, понятное дело, сложить. Ну, вот я как раз это и делаю. И потом приравнять в, в объект. вот. Ну, вроде все очевидно. Дальше, если у нас есть скорость, надо как-то и позицию посчитать, правильно? Соответственно, здесь уже подобное, только по-другому немного делается. Здесь скорость умножается на время. Почему здесь не делить на вот это вот огромное число а просто потому что просто потому что тогда будет все очень медленно вообще очень-очень медленно даже если расстояние уменьшить хотя не знаю вот если допустим я вот здесь вот напишу а что угадать надо пробовать Это вообще, конечно, неудобно. Так. Что будет, если вот здесь написать «делить на миллион»? То есть, ну, по-нормальному, короче, по-адекватному вычислять. Но зато расстояния будут маленькими. То есть, это как будто бы реальное солнце, которое просто именуется одной точкой, то есть позиция не, не весь шар такой, а просто одна позиция, да. И он находится, допустим, в нескольких метрах от э, земли. Вообще очень интересно будет посмотреть. Скорость поставлю один. Вот, и что будет? Ну, скорее всего, улетят. Очень сразу улетят, так сказать. Ну да, только солнце осталось. Вообще все, все улетело. Стоит вернуть на место. Вот здесь да, все, все вернулось ну то есть в принципе вот эта скорость которая там задается переменная speed, это как бы в ней хранится число 1 но на самом деле это не 1 а 1 умножить на 1 делить на миллион, в общем вот вот что в ней хранится так где это было? Вот здесь это было. Соответственно, э, скорость умножается на время. И приплясовывается эта скорость к... То есть здесь дельта S получается, или дельта X и Y. Ну да, дельта S, дельта перемещения. Э, и здесь сама позиция. То есть дельта позиция, которая... Э, разность между предыдущим кадром разности положения объекта на предыдущем кадре и на текущем. И, соответственно, мы вот эту разность прибавляем к, к прошлой позиции. И, соответственно, получаем новую. Соответственно, вот через сумму векторов потом все приплюсовываем. Дальше делаю а, вот это вот, кстати, интересно. Создаю вектор O, которому я применяю значение 0,0. И потом э, я задаю значение, э, значение ускорения объекту э, вектору, который... Ну, ве вектору о, А вектор O равен 0,0. То есть... Э, где это? Э, допустим, мне нужно создать позицию. Что я делаю? В позицию, позицию объекта я приравниваю, вектор позиции объекта, я приравниваю вектору позиции, которую я передаю. То есть, все в векторах происходит. И, соответственно, с ускорением, допустим, то же самое. Я считываю, ну, функцию передаю вектор, она ничего не возвращает, но там она тоже делает вычисление, то есть, знак равенства <laughs> это вычисление uh, тоже в векторах соответственно где же это было соответственно соответственно но ну, такой мини костыль на самом деле можно было наверное сделать uh, как-то как-то здесь короче прописывать вот без этих двух строчек можно было создать новый метод который там set a и потом можно было что-то еще там написать, короче, но я решил не заморачиваться, вот так сделать. Вот. Дальше что происходит? Считывание клавиатуры. Тут э, Live Zone это, это сфера. Ну, вот эта вот фиолетовая сфера, в общем, где жизнь может существовать. Вот, э, ее радиус тоже. А почему так произошло? потому что 10 тысяч. То есть ее ее радиус тоже уменьшается в зависимости от зума вычисленного. Вот сейчас все красиво, кстати. Делается. Крутится. <laughs> делается. Так. Э, ну и ее это вот эта вот функция отвечает за э, центр сферы. То есть изначально он вот сфера, да, изначально он вот здесь, то есть если провести такие линии, то он вот здесь. А, а setOrigin позволяет поменять центр сферы на другое. Вообще ставят, конечно, лучше всего было бы ставить прямо в центре сферы, точку вот эту, центр объекта. Но я сделал в центре и еще сместил на радиус э, радиус э, этого Ну, радиус самой звезды, вокруг которой центрирование происходит Вот Не знаю зачем просто решил так сделать Вот Вот это вот полностью я э, адаптировал из интернета Абсолютно Вот э, Ну, цвет поменял там x и y поменял, понятное дело. Вот это код для вывода отрезка. Соответственно, так как он в форе, и... Ну, в общем, я сделал так, чтобы он выводил мне хвостики вот эти. Вот еще рассказать. Да можно, в принципе, просто э, переменная отвечающая за количество звезд, переменная отвечающая за количество планет. Э, здесь, получается, лежит значение, то есть, если звезд одна, а, е, э, а всего объектов 100, то здесь будет лежать 99 делить на 2. То есть, половина от от оставшихся объектов э, исключая звезды. Здесь, допустим, я поставлю 100. То есть 100 объектов и все они будут, получается, звездами. Ну-ка, ну-ка. Вот, вот так вот они будут смешно вращаться. Можно заметить, как будто они дрожат, но на самом деле э, вычисляется же Вычисляется же, ну, меняется позиция относительно э, центра координат э, и для центральной звезды, которая красная, которую я всегда красный э, крашу, чтобы просто ее не потерять. И, соответственно, она вращается вокруг всех иногда, а иногда вращаются некоторые звезды вокруг нее, ну, и вообще многие объекты. И как бы вообще можно представить, то, что мы, допустим, вот этот вот телескоп, да, вот, неплохо, кстати, представляется. И этот телескоп просто постоянно смотрит на какую-то конкретную звезду. Вот. И вокруг нее что-то происходит, если, если так смотреть. А можно просто относительно, относительно допустим, какой-то точки координат. Смотреть. Вот это было, это было, получается, у меня до этого. Но дело в том, что если я, допустим, создавал две звезды или вообще, ну, больше одной, то в итоге они как-то закручивались между собой, и центр вот этой вот всей системы, он благополучно сдвигался вообще, ну, двигался, короче, они двигались относительно той точке, за которой я наблюдал. И я думаю, ну а как мне от этого избавиться? Ну и решил наблюдать за какой-то конкретной звездой. Ну и так получилось, что самым удобным было наблюдать за первым созданным объектом. То есть, допустим, за десятым или там за каким-то... Ну, в общем, за звездой лучше всего наблюдать, потому что она меньше всего двигается и как бы... Ну и нормально. Вот. Не всегда же ведь у меня 100 звезд тут, допустим, или сколько-то еще. А, кстати... Можно менять, во-первых, где это... Менять зону генерации тел. И поставить ее прям, ну, вот такое увесистое значение. Такое большое. Значительно. Вот. Это вообще ничего нет. Ну, кстати, пишется, что есть. Видимо, они настолько маленькие. Настолько маленькие, что вообще их не видно. Или я приближаю... А, во-во-во-во. А, ну да, вот эти объекты, их же вообще никак не разглядеть. Получается. И даже звезда настолько маленькая, что с того расстояния... Ну вот, видно какие-то точки тут, да? Но с такого расстояния, допустим, вообще ничего не видно. Иногда тут в пиксели попадает в некоторые а, планеты, и их типа видно. Вот появилась звезда. Ну вот, и вокруг нее вращаются. Можно, кстати, для того, чтобы всех их видеть, у нас же ведь мы выводим э, линии для каждого вообще, для каждого астероида и для всего. Можно рисовать линии, чтобы получше их разглядеть. И вообще можно добавить анти-алиай... анти, Алиай... а, а, анти... <laughs> как его читать. Я просто всегда его, ну, читал словом, не вслух, а словом. Вот. А, в общем, его добавить, чтобы, а, чтобы получше можно было разглядеть. И тут видно, как будто они все белые, но на самом деле это даже больше видно вот этот вот вектор скорости отраженный, нежели чем а, сам объект на самом деле. Вот, и вот так вот он вращается, можно вообще очень близко приблизить, вот так вот. И вот так получится, получится, как будто бы у меня э, только что создалась программа и я чисто дефолтный код взял на вывод круга. Интересно получится. Вот, а потом отодвигаем, а тут вон что, да, пустота, все верно. Получается, как это работает? Положение планет. Здесь же ведь вводится переменная, которая отвечает за вот эту LifeZone, да? И я как сделал? Я рандомно, рандомное число генерировать должен, в принципе. Но его мне не хватило, так что я рандомное число умножил на рандомное число, чтобы оно супер большим получилось, то есть там 10 тысяч и еще на 10 тысяч, то есть максимум там 10 тысяч в квадрате будет число генерируется будет вот здесь. И я как бы это число делю процентом на вот эту вот зон как бы на зон но на самом деле зон делить на 2, потому что это радиус. Я хочу радиус получить. вот В общем, идея какова? <laughs> что я генерирую какое-то число, которое является расстоянием от точки 0,0, начала координат, до... Как раз таки объекта. И вот типа э, на этом расстоянии я должен под каким-то углом за, заспавнить объект. Вот, То есть э, должен сгенерировать рандомно угол, рандомный угол. И вот это вот э, гипотенузу, ну то есть расстояние э, от точки 0,0 до до точки тела, так скажем, до позиции. Вот, и я придумал что? Что вот это вот рандомное число, процентом делю на... лайфзон э, делить на 1.75, чтобы они не прямо к границам, у границ спавнились, а чуть-чуть... Ну вот, то есть, чтобы было такое пустое пространство, а то если я сделаю здесь, допустим, сколько там было? Два или вообще ничего. Делить на один. Поставлю, чтобы потом можно было быстренько дописать. Если я просто на лайфзон буду делить, то да, вот они заспавнится, могут прям рядом с границей. Это как-то не очень красиво. И я решил сделать вот так вот. То есть добавить какой-то ободок такой небольшой. Можно, кстати, его сделать вообще вот таким. А, не, не, не, наоборот, надо, надо сделать вот таким мы Все правильно. То есть, они, как бы, ну, близко, но не сильно близко, чтобы там, допустим, если он прямо на границе заспавнится, и у него, и у него скорость рандомно генерируемая будет направлена туда, то он на следующем кадре просто удалится, и как бы какой смысл тогда в нем? Было в его появлении. Вот. Вот такое, в общем, у меня получилось. Можно... Да, что угодно тут можно менять, на самом деле. А, впервые, по-моему, применил косинусы и синусы. Именно все плюс-плюсы. Не знаю, что дальше тут делать. Можно в меню, меню добавить. И уже в меню выбирать вот всякие вот такие параметры. Кстати, могу поставить здесь full screen. Вот. Full screen. А, здесь тогда поменяю на разрешение своего экрана, а то вообще как-то не, неправильно получится. 1080. Вот. Смотрим. Прям он разверн... Ух ты. Ничего себе. Интересно, как так? Наверное, я там что-то не на... А, дисплей X. Ну-ка. Так. Ну вот, по центру. То есть вот так вот можно даже... Ух ты! Ничего себе выстрел. Oh. О, <закрутилось>, закрутилось очень сильно. Ну вот в принципе такая программа, я не знаю, что тут еще можно добавить, рассказывать много-много, можно о многом, можно создать систему с любым количеством звезд. Ну главное, чтобы э, количество самих тел, всех э, сумма тел, была меньше. ну хотя бы чтобы адекватно это работало могу кстати 2000 поставить по моему вот. могу. это прям самое максимальное значение которое я только пробовал вот сейчас оно ой ой ой, ой, -ой, -ой оно еще хвостики рисует О, что это Сколько FPS, интересно? Один. Ну, нормально, нормально. Сколько ж я буду это приближать, интересно. Кстати, можно заметить, что я сделал еще такую очень полезную вещь, что зум изначальный, то есть, который только программа создается, и ей сразу присваивается значение зум, что-то, да? Вот в это значение зум я кладу минимальная из вот этих вот деленная на зону умножить на 3 Ну умножить на 3 сейчас я покажу просто что что все это значит То есть если было бы умножить на 2 то это получается Ну как будем рассматривать Минимально из вот этих вот это что ширина экрана правильно Тогда получается Тогда, получается, нужно же ведь как бы зум сделать таким, чтобы э, вот эта максимальная зона, она была в пределах э, этого экрана, да? Э, ну, которая фиолетовая. Вот сейчас сделаю два. сейчас посмотрю. Оно запустится? Что-то. А, оно на другом экране у меня просто было загружено. Ладно. Вот оно сейчас развернулось, вот э, Zoom сделал так, что э, вот эта вот э, область большая, да, она прямо вот здесь вот граничит, э, граничит с вот этими вот, э, как их называть, ну, рамками экрана, да, э, и получается, Uh, да как это объяснять, я вообще не, не представляю, то есть если мы меняем, если бы здесь какое-то значение лежало, да, uh, просто какая-то константа, то есть там 0, 0,3, допустим, вот у меня было до этого, то, <coughs> то он бы с одинаковым зумом, если бы мы меняли вот это LiveZone, он, <coughs> он бы с одинаковым зумом смотрел на uh, разные масштабы Вообще рассматриваемые области, вот этой, да. И, соответственно, было бы что-то примерно вот такое. Если бы я сейчас увеличил, то все загрузилось примерно вот так. И мне надо было бы вот так вот отдалять, и это как-то ну, не очень здорово. И я решил что можно это все автоматизировать и сделать вот так вот но делить ой умножить на 2 то есть делить на диагонали вот этого вот большой области это как-то не очень. Я решил на 3 делить чтобы были еще какие-то полосы вверху и снизу вот, чтобы можно было сразу всю область заметить вот и отдалять можно приблизать, приближать приблизать вот вот такое все. 50 поставим звезд. Что выйдет? Где они вообще? А, ну вот они, желтые. Это получается уже... Можно здесь выходит... Э, то есть это как будто бы такая область в космосе, да? И мы можем сделать сейчас две звезды, допустим, или там, ну, какое-то адекватное значение там, ну, 5, допустим. Вот, и создать, допустим... Здесь 50, ой, 500 тел Здесь будет 5 звезд Рандомно как-то распределены По всей этой области И, а, кстати Они вот, я сейчас заметил, что Ближе к центру прям Очень хорошо так генерируется Вот, это надо как-то Как-то с этим надо что-то делать Определенно Как-то это вообще нехорошо А, ну и правильно вообще ну да, правильно, я же генерирую. Ну да, я понял, почему так происходит, наверное. Вот. Оно правильно сейчас зумирует, или мне кажется? А, просто звезда, видимо, движется куда-то. То есть вот она была здесь, и мы как бы за ней наблюдаем. И она куда-то движется, но это, конечно, очень плохой пример, потому что она сейчас словила, видимо, такое вот состояние, когда объект просто проходит через другой объект, и как-то у него, видимо, ну, я предполагаю, что у него вычисля... вычисляется э, ускорение очень большое, и он прям улетает откуда-то. И прям летит, и его уже ничего не остановит, не остановит, видимо Вот это, конечно, плохо Вот, и мы сейчас как раз словили вот этот вот момент Именно камера наблюдает за ним Кстати, камеру я тоже очень долго прописывал И получается, он будет сейчас, ну, как бы, что его может притянуть теперь, да? Он летит Область привязана к нему, камера привязана к нему. Все объекты, которые там находятся, они по вине вот этого объекта находятся там. То есть не они вылетели, а он вылетел. Но как бы мы их все равно удаляем. И получается, он сейчас будет просто бесконечно колесить. Потому что сейчас ни одного объекта, видимо, не останется. Или вот этот останется. Видимо, это, кстати, спутник. И получается, что получается что что да сейчас ничего не останется и он будет вот так вот бесконечно э, двигаться по пространству в котором нет уже никаких объектов то есть он один и все как бы дал